Ну что, ребят, добро пожаловать на 13 Формулы 1 на Грам при Бельгии. Итак, сезон у нас уже перевалил за Экватор, и гонок у нас остается всего ничего. Вот Бельгия, последняя гонка в Европе в Монсе, и потом мы уже переходим в Азию. Потом возвращаемся в Россию, потом опять в Японию, и потом уже у нас идет Америка, Мексика. Потом Бразилия остается, и Абу-Даби. Собственно, по очкам в данный момент я уже... Отрываясь от Стролла на 50 очков почти. Этот этап, если я выиграю, также продолжу свой отрыв. И если Стролл так продолжит приезжать на втором месте, я продолжу выигрывать, как обычно, то, соответственно, сезон может уже закончиться в плане чемпионского титула за три этапа, если повезет. При хорошем раскладе. Но тут уж как посмотрим. Все-таки возможно всякое. Возможно то, что... Где-то я не поеду, где-то струл будет быстрее, может где-то я сойду, может где он сойдет. Всякое у нас возможно все-таки. Если вспоминать, особенно еще прошлый этап в Венгрии, где Строу у нас сошел, и также из-за того, что я перестраховался еще, Вильямс очень плохо выступили. Ладно, перейдем к старту решетки, где на первом месте я расположился, на втором у нас Сергей Сироткин, на третьем у нас Стофель бандор на четвертом Ленд Строу, на пятой позиции у нас Шарли Клер, на 6 Макс Ферстайбен, на седьмой у нас Эбастян, на восьмой Чока Перес, девятый у нас Льюис Хаментон и десятый Нига Хюлькенберг. Итого у нас три пилота из трех разных топ команд бывших вышли в третий сегмент. Кимми у нас потерялся в первом секторе, квалификации Ботас и Рикьярдо во втором секторе. Ну, ничего нового. Плюс Кими решил почему-то первый сегмент пройти на софте, но у него это не получилось. Тактика у нас стандартная ⁇ это один пидстоп, поскольку нам надо выигрывать за счет того, что у нас будет меньше потерь времени на пидстопе. Ну и переходим к старту. Гаснут красные огни, я стартую сразу же пытаюсь переключаться как можно быстрее, чтобы найти наконец-то зацеп на колесах. И благо у нас прямик небольшой до первого поворота, и за счет этого только сиротками меня не успеет опередить, и по внутренней траектории смог защититься. По итогу мы начали ехать бок о бок с ним. И то, чтобы дальше мы посмотрим, конечно же, с ТВ-камеры, в будет все лучше видно. Кривой старт, как обычно, в этом все никогда не очень кривые у меня. За Вильямс как-то было попроще стартовать, и я не знаю, с чем это связано именно. Ну да ладно, вроде делаю как, как обычно все. Подходим к знаменитой красной воде, на которой мы в бок о бок проходим с Сироткиным. Благо, никто из нас не вылетает с трассы. Да, конечно, не прошу уйти широко, потому что у не было возможности никакой. Сироткин же прошел медленный этот поворот. Из-за чего я прошел тут же Вандорн, а Вандорн, в свою очередь, еще и прошел Строл. По итогу Сироткин же сразу на старте потерял две позиции. И вот тут же начали присылать Фетель с Леклером, втроем они вошли в первый поворот, и собственно Леклер смог таки выиграть, собственно как вот все это происходило, также позади вдвоем там ходили Рбул и Форс Индия, Леклер тут же вырвался, ну а Фетель со Сероткиным начали борьбу за уже пятую позицию, в которой в принципе Фетель на равных боролся с Вильямсом в поворотах, хотя вот по идее, Вильямс должен выиграть у Феррари в поворотах. Но Феттель все-таки смог выиграть, правда, ненадолго. В затяжном левом повороте Сироткин смог поравняться с Феттелем. И уже за счет внутренней траектории смог вырваться чуть-чуть вперед, идя все равно с ним бок о бок. В начале третьего сектора они также проехали у бок о бок. Феттель вырвался на какое-то мгновение. Сироткин же тут же немножко отстал, но за счет лучшего выхода смог все равно поравняться с Феттелем. И по итогу к началу уже третьего сектора наконец-таки у них борьба закончилась, и Феттель вырвался на такие пятую позицию. Позади также происходила борьба между Рино Хасом и Маркусом Эриксоном, который, кстати, смог опередить иной Хас, и может быть второй загубер мы увидим сегодня на каких-то хороших позициях. Но ну, а тем временем Леклер догнал Вандорна на втором уже круге и в пятом повороте предпринял свою атаку, которая прошла для него довольно успешно, и он вырвался уже на третью позицию. Хотя, казалось бы, Макларен и Заубер, разный по идее уровень болидов, но все-таки Леклер показывает то, что важен не уровень болидов, а умение. И также позади у нас продолжается борьба между Сироткиным и Феталем, который заканчивается победой такие таки Сироткина. Все-таки напрямую за счет Слипстрима Сироткин смог отвоевать свою позицию. И на тоже втором круге у нас входит Грожан, в которого впиливается у нас Рикьярда и из-за чего теряет часть переднего крыла и из-за этого начинает проигрывать в темпе в поворотах его проезжают тут же Реной и Маркус Эриксон и также еще и Хас его опережает не задалась немного гонка для Рикьярда, но возвращаемся к борьбе Вандорна и Леклера который, который проходит Леклера прямой за счет Дресса и Слипстрима, но позже, к сожалению, ошибается, как Сироткин в свое время в прошлом сезоне и да, конечно, тут обошлось без контакта, но по итогу был уничтожен комплект Суперсофта, из-за чего и смог оторваться, а Вандорн начал просто терять время, из-за чего догнал пилотом позади идущий в виде Сироткина, Феттеля, Ферстаппина и так далее. Пилотов. Сироткин тут же расправился с Вандорным, Конечно, да, какую-то часть раз они проехали Бок о бок, а именно первый сектор до зоны активации Дереса. Так как Вандорн был впереди Сироткина, то Сироткин соответственно и получил у нас ДРС. Та же самая красная вода, в которой они прошли Бок о бок когда на первом кругу мы не смогли так пройти с Сироткиным, ну тут уж просто я не уместился, и плюс были не прогреты по крышке, но тут уже все нормально. Но по итогу Вандорн теряет не просто одну позицию, а сразу же две, еще и Фетли успеют пройти до самого поворота. Собственно, вот в данный момент Вандор не напоминает Сироткина из прошлого сезона, который также имел хороший вроде болит. в да, конечно, у нас он был просто доминирующий, в этот раз он не, не шибко доминирующий, но все равно он хороший, на нем можно выигрывать. Но все равно как-то напарник не может его реализовать должным образом. На старте следующего круга Вандор теряет еще позицию по отношению к Ферстапину, который уже в свою очередь перед пятым поворотом напрямую за счет слепстрима и Треса проходит Фетеля. И Вандорн тут же активизировался и пытается пройти Фетеля. Похоже у Фетеля та же проблема уже с покрышками и по итогу они едут в одном темпе. Вандорн смог обойти Феттеля, вырвался на одну позицию вперед. После своего пит я выхожу посреди этой группы, которая идет впереди Вандорна, который он собрался. собственность. Форс Инди за счет Слепстрима Идереса предпринимает атаку на Вандорна, но атаку он не смог завершить вовремя, из-за чего они начинают ехать бок о бок в связке этих поворотах. Из-за этого позади Хюркенберг с Хэмилтоном подъехали, и также я еще уже начал подъезжать к ним конкретно. По итогу, проехав бок о бок 4 поворота, все-таки Форс Инди смогла... Отыграть эту позицию по отношению к Вандорну И занял уже вторую позицию Я же к этому моменту подъехал уже довольно близко к этой группе И также еще совершил ошибку в затяжном левом повороте Наехав на поребрик, из-за чего меня понесло И из-за этого немножко я даже смог прогреть шины и, благо, у меня был новый комплект медиума, благодаря этому я быстро оставил Держак, и за счет этого не потерял особо времени. Но потерял, правда, времени за предыдущей и за счет которой Стролл смог меня догнать, когда у меня был отрыв от него в 3 секунды. И к автобусной остановки я смог опередить Хюртемерга и Хэмилтона, но, правда, они поехали в этот момент на пидстоп. Также на пидстопе у нас еще был Макс Фрастаппин. Собственно, стратегия, как я говорил, в один пит, у уже она была в два пит-стоп. За счет этого у него был мягкий комплекс Суперсофт, за счет чего у него был быстрее темп. Собственно, в том же пятом повороте он мне пытается пройти, но я слишком рано нажимаю на газ, из-за чего въезжаю от него, хотя он мне оставлял все-таки место и немного выталкивал за пределы трассы. И после этого он решил тормозиться и немножко постоять, ну, как обычно, хотя позади нас болидов не было. И за счет этого я выиграл какое-то время, и после этого строл уже не смог ко мне приблизиться, так как у него еще был один пистоп после этого. Также Вандорн у нас в борьбе с Феррари ломает переднее антикрыло, и после этого уже конкретно начинает просто дико проваливаться, а тем более у него был один уже пистоп, и он его сделал. Конечно, я не понимаю, почему он не сделал еще один пистоп, забегая вперед то, что он не поменялся все-таки себе антикрыло. Но вот такой у нас Вандорн. Потом у нас Сироткин, после того, как его выбил в решил, а плевать на всех, паркуюсь где хочу. Ну, Хюкемерк у нас из разряда любителей Стопхама, решил, паркуешь где хочешь, ну окей. На полном газу въезжает в Сироткина, выбивает ему переднюю правую подвеску и причем не ломает даже себе антикрыло. Что довольно интересно, вроде бы въехал на скорости 160 км мм в час. настоящий болид, но на его переднюю откровение даже не царапинки. Ладно, этап у нас заканчивается тем, что я все-таки занимаю первое место. После этого контакта у нас ничего интересного особо не было. Кто-то обменялся позициями и не более. Вандорн, как я говорил, уже просто проваливался, потому что он не сделал свой пит и не поменял антикрыло на трассе, где аэродинамика играет большую роль. Опять же, Стролл все-таки смог догнать меня за счет того, что у них довольно прокачанная аэродинамика. У нас она только вот постепенно-постепенно прокачивается. Ну, окей, что имеем, то имеем. Итого, у нас финальная таблица, это я на первом месте, на втором у нас Лэнстролл, и на третьем у нас Макс Ферстаппен. Два сошедших, это у нас Хас и Сироткин, которого просто-напросто выбили. Ну и также турнирной таблицы, хочется обратиться и обратить внимание на то, что в данный момент Вандорн занимает 14 место на Макларне. Позади него только два Хаса, тро, две Торроса и один болит Заубера. Что как бы очень печально, несмотря на то, что Сироткин даже в прошлом сезоне иногда плохо ехал, но он все время держался в топ-5 хотя бы пилотов. Тут же ситуация просто печальная по отношению к Вандорну, и не знаю, как он сможет там хоть какие очки набрать. Ну, может быть, подконец-то только наберет. Ну да ладно, из обновлений мы берем два последних обновления в аэродинамике, чтобы получить свою аэродинамику, к которым нам приедут уже в Россию. Ну и на этом у нас остается только отдел шасси, которым мы уже займемся в скором времени. Также не стоит забывать про изменение регламента. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.